Давайте начинать. Так, ну все, готово. Итак, э я хочу вам представить вашему вниманию ту лекцию, которую я обычно представляю нашим студентам, когда мы начинаем курс лекционный курс по анатомии, нормальной анатомии. Я, конечно, немножко ее переработал, но вот примерно ту же самую лекцию вы услышите, если я буду читать вам ее, когда вы поступите на первый курс в фундаментальной медицины и биологии в направлении «Медицинское». Неважно, это будет стоматология, медицинская биохимия, биофизика или лечебное дело. Ну что ж, поехали. Итак, для того, чтобы начать наш разговор, стоит определиться с такой анатомия. Анатомия, дословно, анатомия, то есть послойное рассечение. Ну а если говорить более широко, то это раздел биологической науки или биологии, изучающей морфологию человека, человеческого организма, его систем и органов. Ну и, как сами понимаете, анатомия не стоит отдельно от других наук и имеет с ними определенные связи. Хотя стоит сказать, что прежде всего в медицине появилась сначала именно анатомия. А дальше уже, это был как базис, стали настраиваться следующие компоненты. Так вот, с чем же связана анатомия? Ну, во-первых, анатомия связана с гистологией, цитологией, эмбриологией. У нас кафедра называется кафедра морфологии и общей патологии. На этой кафедре мы э, изучают наши студенты нормальную анатомию, топографическую анатомию, патологическую анатомию и гистологию. Ну и вот, соответственно, с чем же связана анатомия у нас? Это гистология, цитология и эмбриология. Это физиология, ну соответственно, и общая биология как часть науки о живом и эволюционное учение, и генетика безусловно. Ну и прикладная медицина, да. Действительно, говорят, анатомия мать наук, да. Действительно, это самый, пожалуй один из самых сложных предметов на первом-втором курсе для наших студентов. Такой камень преткновения. Ну и краеугольный камень с другой стороны. Итак, давайте немножко вкратце о задачах анатомии. во первых, это исследование основных этапов развития человека в процессе эволюции. Да, это эволюционная анатомия, это отчасти морфология. Исследование особенностей строения тела в отдельных органах и различные возрастные периоды. Это возрастная анатомия. Знаем, да, что... В каждый период нашего с вами жизни, нашего развития есть определенные процессы, они протекают в каждом возрастном периоде по-своему. На то есть множество причин, начиная от гормональных, заканчивая просто уже возрастными метаболическими. Итак, и еще исследование формирования человеческого организма в своих окружающих среды. Действительно, это так называемая антропология или антропоанатомия. Действ... Наверняка вы прекрасно знаете, что сейчас... С экологией у нас не так все хорошо, и сейчас все говорят о карбоновом следе, хотят все его снизить, снизить, снизить от выхлопа. На самом деле это обоснованное дело в том, что не только карбон выбрасывается, не только этот газ, но еще вместе с ним много чего, что в принципе не совсем благоприятно влияет на наш с вами организм, я имею в виду канцерогены, конечно же, и, к сожалению, рак молодеет. Мы ну вот общая анатомия или просто анатомия или анатомия человека. Она состоит из трех частей. Первая часть нормальная анатомия или систематическая анатомия у нас принято в Российской Федерации в большинстве вузов изучается анатомия по системам, не по топографическому принципу, то есть голова, шея, грудь, живот, конечности, а по системам: опорно-двигательный аппарат, костная система, суставы, мышцы, дальше внутренние органы, кровеносная система, сердечно-сосудистая, центральная, периферическая нервная система, эндокринная. Вот так мы изучаем нашу анатомию. Ну, дальше топографическая анатомия. Насколько эта анатомия, это больше, она обычно идет в симбиозе с оперативной хирургией, и это уже, так скажем, введение в клинику. Там учат и оперироваться, там учат различным подходам к лечению хирургической патологии. Ну и патологическая анатомия, вот это вот не совсем анатомия, хотя она называется анатомия, но больше это гистология, конечно. То есть здесь рассматриваются чаще всего ткани и органы в различных, при различных проблемах, при различной патологии. Значит, такой патос по-гречески. Кто знает? Патос – это страдание. То есть, соответственно, анатомия страдания, анатомия болезней. Ну, давайте, на методах я особо останавливаться не буду. Просто, как говорится, есть много-много-много разных методов. Вот последних три, пожалуй, самые современные. Макро и микроскопия. Да, микроскопия сейчас широко используется в доказательной медицине, с использованием моноклональных антител, всевозможных цепных реакций и прочее, прочее, прочее. Лучевые методы диагностики это X-Ray это лучи рентгена, КТ, компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография. Ну, и эндоскопический метод. Соответственно, малоинвазивный метод – осмотр полостей специальных оптических систем. Ну, пожалуй, первый блок мы закончим с вами. Сейчас на этом можно говорить много, но я думаю, что интереснее будет поговорить о краткой истории анатомической науки. Кстати, краткая история анатомической науки – это не только анатомия. Я мог бы это убрать краткая история медицины или медицинской науки. С чего все начиналось, но ну, понятно, что первый самый период у нас какой был – каменный век, да, доисторический период. Что там в каменном веке? Сведений о нем крайне мало. А почему? А потому что отсутствовала письменность и письменные доказательства существования или отсутствия медицинских знаний не сохранились. Что сохранилось? сохранить петроглифы и наскальные рисунки во многих пещерах они есть но по ним тоже крайне сложно что-то судить но как нам видится и видится нашим историкам что там были основы примитивных знаний о строении функций человеческого тела ну и основной источника передал наскальные наскальные рисунки то есть все передавалось из уст из уст уста, как сказки от одного поколения к другому поэтому там были знахари Ведуны, ведьмы, как хотите, назовите. Были специально предсобученные люди. Ну, насколько они были компетентны, сказать, судить сложно. Ну, давайте немножко перескочим. Каменный я кончился, да? А почему он кончился? Это потому, что кончились камни. Потому что уже появился какой следующий вид? Бронзовый, потому потом уже металл. Ну и давайте начнем с самого яркого проявления. Это Древний Египет. Я не буду трогать Месопотамию, между речи, вот эту индоганскую низменность, да, с Египта. Там очень много чего интересного есть, ну и, в принципе, многие подходы и многие инструменты, как вы видите, дальше, они до сих пор существуют. Вот. Древнее египетское государство охватывает с периода, с пятого тысячелетия до нашей эры и разделяется на такие части, как архаичные, древнее царство, среднее царство, новое царство. новое царство существовало вплоть до Рождества Христова. То, что нам было интересного. ну Во-первых, сохранилось очень много э, свидетельств о том, что медицина была развита. И источником изучения медицины древних египтян, конечно же, являются их археологически дошедшие до нас изыскания. То есть это останки людей животных и большое количество мумий, а также письменные памятники это те папирусы, те скрижали, которые дошли до наших времен. Ну и архитектурные достопримечательности, на которых выбиты или нарисованы сцены различных манипуляций и работы с человеческими телами. Ну вот, пожалуйста, что мы здесь видим? Здесь также как раз древний папирус, ну а здесь элементы оказания медицинской помощи внизу, ну и сверху это мунификация. Безусловно, мунификация давала достаточно большое количество знаний, по крайней мере, о внешнем виде органов и систем органов. Потому что знаете, да, что сделать мумию, нужно что сделать? Извлечь мозг и извлечь внутренние органы, чтобы они как можно меньше подвергались воздействию телу гниению и разложению. А дальше обработать специальным раствором. И самое-то интересное, что здесь появился бог медицины. А бог медицины – это бог Анубис. Вот здесь как раз показан бог Анубис на каждом из рисунков. Здесь он в виде нетр Анубис. Что такое нетр? Это тело человека, голова животного. Но бог Анубис – это бог чего? Бог смерти. Совершенно верно. То есть э, египтяне считают, что жизнь и смерть, они идут, в принципе, рука об руку, особенно в медицине, как получится. Будет успех или не будет успех – все решает Анубис. А если нет успеха, то, соответственно, Анубис припроводит царство мертвых. Ну и на чем стоит еще остановиться, что в Египте были специальные школы и появились специально обученные люди. То есть специальные врачи готовили людей для того, чтобы они оказывали квалифицированную помощь. Обучение было достаточно дорогим и лечение было дорогим. И не всем оно было доступно, не всем оно было по карману. И, как правило, лечились только самые-самые-самые состоятельные фараоны, ну и прочие представители знати ну или богатые люди. И основоположником медицины, да, ну, дошедшим до наших времен, был известный врач Инготеп, который жил в периоде Древнего Царства, ну и в последующем за его вклад его ученики передавали э, его заслуги из уст в уста, ну и, соответственно, чуть позже его обжестили. Анобис плюс Инготеп, вот уже тандем такой появился. Ну и что до нас дошло, и насколько мы можем судить о египетских Успехах, успехах египтян – это, соответственно, конечно же, мумии. Мумии фараонов, и не только фараонов, мумии еще и животных были, и не только людей брезонировали. Ну и раз сопровождаясь они скрытием трупов, что, конечно, было естественно, то появились определенные анатомические и медицинские знания. Ну и это все легло, конечно же, в основу теории медицины. А вот здесь, посмотрите, это хирургические инструменты. Многие из них, кстати, дошли до наших дней. Видите, вот на этом дальнем рисуночке. И пинцеты есть внизу, и иглы, и крючки. Здесь вот э, секционные ножи, операционные ножи. В общем-то, они практически не изменились. Нет, внешний вид их изменился, но значение и функция осталась та же самая. Но, в принципе, если бы э, я слышал такое выражение, что англичане попробовали... Вот именно таким инструментом, конечно, животных не получилось. То есть вполне рабочий материал, который был извлечен из одной из пирамид. Вот как раз ланцеты, пинцеты, катетеры для спуска мочи, инструменты для скрификации прижигания. Ну и еще, как можно судить об успехах египетских врачей, что на многих мумиях, дошедших до наших времен, есть и элементы зубопротезирования, вставления зубов искусственных и удачно сросшиеся переломы костей прижизненно и даже следы прижизненных трепанаций черепа, что, говорит, на достаточно высоком уровне. То есть при прижизненно человек потом еще какое-то время жил, не сразу то есть следы заживления раны были. Соответственно, говорится, стоит считать, что действительно достаточно хорошо там все было развито. Ну и сведения были значительные. И смотрите, самое интересное. Несмотря на множество заблуждений, центральным органом врачи Египта считали головной мозг. Что, в принципе, верно, да, мы знаем такие понятия, как биологическая и клиническая смерть. Слышали, да? Что такое биологическая смерть? Кто знает? Это сердечко не бьет, совершенно верно. Остановка сердца. А клиническая? Ой, биологическая. Это когда кора, кора полушарева большого мозга мертва уже. То есть, когда человек не существует как личность. А сердце, кстати, можно завести еще достаточно долго, поддерживать. Искусственно. Ну и заблуждение. А, посмотрите, э, при вскрытии трупов э, в артериях э, крови нет. Считаю. Ну, так, есть, на самом деле так, особенно в аорте. Само название аорта – это артерия орта по-гречески, то есть артерия пустая. Если действительно мы с вами... Скроем усопшего и посмотрим просвет аорта, он будет пустой, он будет без крови. Вот. Считали, что кровь течет только по вену, а по артериям разносится воздух к Ну, В принципе, это заблуждение. Знаем, да, есть такое понятие, как газовая эмболия. есть любой газ, в том числе там, наш воздух, который попадает в достаточном количестве в кровеносную систему, вызывает, что закупорку сосудов. И может остаться так, что закупорится крупный минестральный сосуд, что приведет к гибели человека. Вот. И они считали, египтяне, что обмен между кровью и воздухом как раз влияет на здоровье человека. Ну и, соответственно, исходя из этого, если основываться на египетских знаниях, что если болезнь является следствием плохой крови гневой пневмы, то основой терапии египтян были рвотные, слабительные, мочегонные, патогонные средства, все, что старалось разгрузить, скажем, человека. В принципе, это не лишено скажем так, в действительности. Да, действительно, для того, чтобы снять интоксикацию, понизить температуру, что нужно сделать? Дать жар понижающий, да? чтобы пропотеть. А зачем потеть? Чтоб токсины вышли, как один из вариантов. То же самое можно сделать с помощью форсированного диуреза, то есть усилить выделение мочи. Ну, с слабительными работами это покуратнее надо быть, а со всем остальным все нормально. Хорошо, с Египтом закончили, давайте перейдем на Древнюю Грецию. Так, перескочим на несколько тысячелетий вперед, ближе к нашим дням. Кто этот? Бородатый дяденька. это дяденька. Это Гиппократ внизу подписан. да, действительно. А, Гиппократ считается отцом современной медицины. А, в свое время, до того, как не вели клятва российского врача, Советские врачи еще давали клятву Гиппократа, она есть, действительно, Гиппократ. Он на самом деле был очень круто прям вообще. Он изобрел много чего, вот. И м -м, считал, что основу строения организма составляют три сока: кровь, слизь, желчь и черная желчь. Прочитайте, пожалуйста, как называется черная желчь по-латински. Ничего не напоминает? меланхолию совершенно верно. Это как раз он считал, что именно меланхолия это связано с обладанием именно черной желчи над всеми остальными соками. Гиппократ, автор множества трактатов по анатомии, хирургии, гигиении, врачебной этике совершенно верно. Мало того, Гиппократ был еще и военный врач первый задокументированный военный врач. Где жил Гиппократ? Кто помнит? В каком из Городов, государств, какому из полиса Древней Греции. Он был офинянин. А вспомните, пожалуйста, историю Древнего мира, история Древней Греции. Города жили обособленно. Да, каждый от другого был отделен стеной зачастую воевал. И Марк Туриц Цирон, такой есть известный философ латинский, он сказал: Медные греки, каждый варвар друг друга. То есть, действительно, каждый. Город считал, что другой город и жители другого города хуже намного чем он сам. Особенно это считали Афиняне, были привержены этому и спартанцы. Понятно, что Афина это центр науки, а Спарта это центр чего? Если они покарались Арысу, значит, они поклонялись ему, значит, они поклонялись Богу войны Марсу. То есть центр военного искусства. Ну и вот Гиппократ впервые организовал военную школу, разработал комплекс мероприятий оказания помощи прямо на поле боя», так называемый, как сейчас называется, комплекс лечебно-эвакуационных мероприятий. И о, ему звучит, принадлежит такое высказывание, что «Война – это единственная хорошая школа для хирурга». Действительно, в ходе военных действий за небольшой период времени можно увидеть такое, что не увидишь за всю жизнь работы даже в какой-нибудь неотложной травматологии. Ну, и основал, основал собственную школу, действительно… Школа Гиппократа она была сильна, написал многочисленные труды, и в течение длительного периода времени после его смерти эти труды лишь остаются базисными, оставались базисными для врачей, для обучения врачей. Ну и к тому же он разработал множество разных пособий, разных диагностических приемов, начиная от вправления выдохов, заканчивая диагностикой всевозможных тяжелых травматических состояний. С Гиппократом давайте закончим и дальше пойдем дальше. Смотрите, Платон. Он кто? Больше известен как кто? Как философ. И действительно, в древнем мире зачастую медицина и философия шли рука об руку. И Платон... Он считал, что организм управляется тремя видами души или пневмы, которые располагаются в трех главнейших органах тела. Мозги, сердце и печени. С первыми двумя я полностью согласен. С печенью нет. Ну, вот этот треножник Платон. Безусловно, видите, знания накапливались потихонечку. Там были жидкости, тут уже органы. Ну и следующий Аристотель. Вот он сделал первую попытку сравнения тела животных и изучения зародыша человека. Ну, так называемый он был началь... основоположником эмбриологии. И он считал, что всякое живое происходит от живого. Что, в принципе, для того времени было очень прогрессивно, прям ну, супер. Потом об этом забыли и считали, что есть такой теория Гамонковой. Там дальше это будет, я расскажу. Ну, вот такие вот взгляды были, на первый взгляд, Древней-Древней Греции. Герофил следующий. Вот как раз герофил считается отцом анатомии. Вот он впервые правильно писал большинство внутренних органов. А почему правильно писал Потому что имел большое количество опытов осмотра этих органов. То есть вскрыл более 600 человеческих тел. Делал зарисовки, делал заметки, ну и, соответственно, это легло в основу дальне в дальнейшем современной анатомии. Ну, и эрозестрат. Эрозестрат – очень известный античный врач. Он специалист был по сердечно-сосой системе и неврологии. Ему принадлежит правильное описание ножичка и описание природы нервов. нерво делится на двигательные и чувствительные. О вегетатике он, конечно, не говорил, это тогда было недоступно, но то, что они двигательные, один двигатель, другой чувствительный, это с Древней Греции закончим. Давайте о Древнем Риме. Для начала посмотрим вот на эту картинку. Что мы видим? Сверху, с, получается, справа от вас, что? Колизин. По центру. Капиталистская волчица, которая взрастила на капиталистском харме двух основоположников Рима – Ремы и Ромла. Сверху мужчина с копьем. Кто? Это, я думаю, что ГАСТАТ, солдат раннего легиона, а внизу гладиатор. А, неспроста я выставил вот этот визуальный ряд, сейчас потихонечку обо всем начнем разговаривать. А, что касается Римской империи. Римская империя далеко не была империей добра, она была империей зла. И строилась ее политика на чем? На постоянных завоеваниях на Испансии. За существование больше чем двух, двух с половиной тысячелетней существования Римской империи без войны они прожили всего 12 полных лет за это время. Ну и соответственно, раз была война, значит, что можно было делать? Иметь человеческий ресурс. Да, знаем, что есть такое выражение. Исход войны решает человеческий ресурс. А цена победы измеряется в чем? В павших войнах. Вот есть такой понятие первого победы, слышали, наверное. И вот а в связи с этим медицинская наука в Римской империи была в большей степени ориентирована на военную машину Римской империи, на машину забоеваний. Ну и неспроста здесь я показал еще и Колизей. А Колизей что такое? Циркус Магнус или арена Магна, большая арена, самый. Для ну не только для гладиаторов, но в том числе и для них. Так при чем тут гладиатор? Гладиаторский бой это что? Не всегда. Это шоу прежде всего. Правильно? Это прежде всего шоу. И э, народ просил шоу, а шоу должно идти какое-то время. Понятно, что можно, имея определенный навык, поразить противника одним ударом. И бой будет длиться несколько секунд. Это шоу, это не шоу. Соответственно, гладиаторы их учили правильно сражаться. Гладиаторы имели достаточно хорошие анатомические знания о расположение, расположении, скажем так, критических органов и о том, как нанести, нанести противнику определенный урон, но, тем не менее, оставив его живым, но относительно беззащитным, и победить. Что, в принципе, тоже их учили врачи. Ну и оказывали помощь, безусловно, и легионерам, и гладиаторам, потому что хороший солдат и хороший артист, скажем так, хороший боец стоит достаточно дорого в Римской империи, потому что там было рабство. Но а солдат научить надо. Ну и кто же те, кто учил врачей того времени? Первый – это Цельс, автор трактата «Де медицина» из восьми книг. О, смотрите, что здесь? Здесь появляются уже письменные, скажем так, источники знаний, хранители знаний. И вы увидите дальше, с течение времени, Тома будут нарастать, объем этих томов. И о, Цельс, так он был утенянин, говорил на латинском языке, заложил основу медицинской терминологии. Для чего нужна медицинская терминология? Как вы думаете? Для чего? Чтобы все друг дружку понимали. Да, Действительно может статься так, что если ты будешь работать, скажем, с командой японских врачей, или каких-нибудь филиппинских, или африканских, которые владеют, скажем, французским языком, а не владеют английским, или наоборот, ты владеешь французским, а не английским что вы друг друга понимали, по крайней мере, что вы хотите сделать. Правильно? Что вы нашли. Совершенно верно. Дальше. Клавдий Гален следующий. Смотрите, он, с одной стороны, развивал идеализм Платона, тот, который уже был озвучен, а с другой стороны, подходил к изучению организма материалистически, то есть был эклектиком. Ну и он считал, что организм управляет тремя органами – печенью, сердцем и мозгом. Опять, та же самая печень. И Гален, он занимался не только анатомией, не только медициной, он еще занимался формацией. Есть такое понятие голенного и новоголенного препарата – это настои и настойки. Вот как раз фитотерапия. Тогда это было доступно, сейчас син синтеза лекарственных препаратов не было, к сожалению. И давайте теперь. Римская империя пала уже под ударами османов. Османская империя, арабский и мусульманский восток. Не зря сказал именно мусульманский восток. А с одной стороны, вот здесь есть два противоречия. Первое – жесткие каноны ислама, которые заставляют держаться в определенных рамках. С другой стороны, бурный рост науки – начиная от механики и астрономии, заканчивая анатомией и медициной. Сейчас я вам это докажу. Посмотрите, пожалуйста, на этих трех уважаемых мужчин. Первый – Айрази. Автор книги. Я трудно не его эту книжку название по. правильно. Так что просто давайте прочитаем. И это 20-томный обзор по медицине. 20-томный. Помните, там было 8 книг? Здесь уже сколько? 20, да? То есть знания копятся, знания аккумулируются, знания нарастают. А знаете, почему так мусульманский Восток скакнул вверх с развитием медицины? Не они Александрию захватили. И не сожгли книжки Александрийской библиотеки, а тщательно их переписали и перевели. На язык, понятный им. И он основатель госпиталей. Я написал госпиталей, но если бы мы тогда сказали, что они основали госпиталя на Арабском Востоке, ну, как минимум, у нас бы достаточно жестко наказали. Дело в том, что госпиталии – это то место, где лечили госпитальеров, воинов-крестоносцев, которые носили красный крест. Но я не нашел ничего лучше, как назвать это госпиталии. Но тем не менее образовал ну, лечивость, давайте скажем так. А, смотрите, следующий. аль захравин Здесь уже... 30 томов медицинской энциклопедии, знания еще больше наросли, хотя времени прошло не так много, чуть больше века, или меньше даже века. Ну и ибн Арнафис здесь я о нем не смог не упомянуть. Дело в том, что он обнаружил легочное кровообращение за три столетия до Сервета и Коломба. Так что, несмотря на все запреты, которые диктовали нормы ислама, медицинская наука развивалась. И, конечно же, она, опять же, была доступна не для всех, для самых богатых, потому что обучение было очень дорогим и очень долгим. Если вы, может быть, видели, фильм называется «Лекарь ученик Вицена». слышали такой? Не смотрели? Там учили 12 лет. В принципе, медицинское образование у нас чуть-чуть покороче. 6 лет вы учитесь, если вы сходите в неделю, 6 лет. Потом 2 года если вы хотите получить узкую специализацию, сейчас 8 лет. Чуть-чуть покороче. Но вот, тот самый Авиценна. Авиценна – это его европейское название, его европейское имя. А вот по-арабски он звучит именно так. Он э, – это таджийский философ врач. Кстати, э, сын Визирин чтобы ему и развязывал руки для его анатомических опытов. То есть визирь – это правитель какого-то города. И важнейшее его научное сочинение – канон медицины. Энциклопедия в пяти частях, и каждая часть состояла из семи томов. Еще больше. Помните, там было 30, здесь уже больше. Кстати, вплоть до 18 века, а он в 11 веке, это был базисный труд, базисный учебник, скажем так, хендбук, настольная книга каждого врача. И учили именно повод его подходам, его постулатам. И, как вы видите, здесь внизу написано, пересдавался на латинском языке около 30 раз. Вот обязательно руководство странах, для врачей, странах Европы и Востока.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 Эпоха возрождения. Да, уже потихонечку остывают, догорают котлы и костры инквизиции. И вот оно возрождение. Я думаю, работы вам знакомы, да? Это кто у нас? Это... А вот следующее у вас совершенно верно. Наверху? Сикстинская капелла. А там? Мадам Ева. Да, библейские сюжеты сверху, ну и внизу чисто житейские рисунки. И здесь нельзя пройти мимо гения Леонардо. Слышали такого? Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи, как говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Вот это как раз про него. Естествоиспытатель, алхимик, просто химик, анатом, механик. Математик, теоретик, художник – это все о нем. Кстати, Леонардо да Винчи был действительно гениальным человеком, но ему еще повезло родиться в состоятельной семье. Он был сыном одного из баронов, скажем так, землевладельцев. И тогда еще были под запретом скрытия человеческих тел, анатомия, и Леонардо построил себе башню, куда можно было добраться только по специальному веревочному лифту, им, им же сделанным. Соответственно, если он был блокирован лифт никто туда забраться и посмотреть, что там Леонардо делал, не мог. А то, что он скрывал человеческие э, тела, однозначно... посмотрите вот хотя бы на этот рисунок. Вот сюда. Это эмбрион, уже плод человека в полости матки. То есть придумать такое невозможно. Это нужно такое увидеть и зарисовать натуры. Однозначно Леонардо занимался анатомическими опытами. И впервые правильно изобразил органы человеческого тела. Совершенно верно. Плюс, вот посмотрите на средний ряд, это так называемая пластическая анатомия. То есть, или сейчас называется функциональная анатомия. Видите, как прорисованы мышцы. К сожалению, качество не очень хорошее, но тем не менее, увидите. И действительно, вот это все можно увидеть, как? Только препарировав тело, то есть, человек. То есть, человек в кожу и подкожно-жировую клетчатку. Да, гений Леонардо до сих пор славится. Но, тем не менее, есть еще люди, которые занимались анатомией в те времена, несмотря ни на что. Первый Андрей Вязали. Кстати, Андрей Вязали был монахом. Но уже к инквизиции потухли. И вот использовал объективный метод наблюдения. То есть он смотрел... Видите, вот он как раз нарисован с препарированной верхней конечностью. Тут у нас кисть и предплечье мышцы. Ну и, соответственно, он написал две книжки. о «Строение тела человека в синих книгах». Не книжки, а книги. Ну и «Питомы». Два вот этих вот известных труда, наиболее известных. И, кстати, следующий, Гадабриэль Фалопий. Чуть позже. А, нет, в те же самые время родился чуть позже. Дал первое в написания развития строения органов. Анатомические наблюдения книга называлась. Кстати, в честь фалопия назван один орган. Называется фаллопиевы трубы. Слышали такой? Или яйцеводы. да? Или маточные трубы. Вот. Бартоломео Евстахий тоже из, этого же, из этой же эпохи есть у него описание анатомическое руководство, руководство по анатомии. Смотрите, написали его в период, от, ну, скажем так, где-то в районе 1550 скажем так, года, а издали 714 1714. Книжку потеряли. Просто не давали тогда издавать книги такие. Сложно было. Ну и, соответственно, в честь Евстахи тоже назван один орган. Какой? Евстахиевая труба, совершенно верно, или суховая труба, которая соединяет полость среднего уха или барабанную полость с носоглоткой. Ну, ну и началось новое время. Чем характеризуется новое время? А новое время – это эпоха географических открытий, бурное развитие науки. Тут же горят уже костры революций, вот старая французская революция, первая буржуазная революция, ну и восстание Г. Фокса. Здесь Англия, пороховой заговор. Во время этой бурной эпохи жили и работали такие известные ученые, примерно как, например, Вильям Гарлей. Здесь что интересно, что он высказал, такую догадку, но это неспроста тоже, он изучал мариологию немножко, что животное в своем онтогенезе повторяет филогенез. Знаешь, такой онтогенез и филогенез, да? объяснять не надо. Замечательно. То есть, вот. Это его гипотеза, которая потом многократно была доказана, подтверждена. И он э, открыл такое суждение, вернее, выдумал. и дальше его подтвердил, что кровь движется по замкнутому кругу сосудов, проходя из артерии вены через мельчайшие трубочки. О чем это говорит? Ну, это, по сути дела, предпосылку к открытию кругов кровообращения и просто кровообращения. Ну и, если мы говорим о мельчайших трубочках, дальше о нам это докажет. Это микроциркуляторные русла. Венулы, вернее, артериолы, Прекапилляры, посткапилляры, венулы. Ну вот как раз Марчелло Мальпиги. Он изображен иномарки итальянской тоже. Открытий много. Работал с микроциркуляцией. Открыл капилляры. А знаете, почему ему получилось открыть капилляры? Гарвей только предположил. Микроскоп уже изобрели. Появился микроскоп. То есть стало визуально возможно оценить капилляры, мелкие сосуды. Ну и э, он расширил положение горвеи, что всякое животное из яйца. Помните, говорю о самом начале о гомункуле каком-то? Считалось, что каким-то божественным образом ну, его открытие в вместилище для гомункула, то есть в матку он попадает, дальше он там развивается, человек рождается уже как вот взрослый человек, только маленький. То есть сразу можно уже в шаг садик отправлять, ну или в школу, не знаю. Нет же, все по-другому. Действительно, сначала яйцеклетка, оплодотворение, дальше фигура развития, а дальше уже, соответственно, после рода разрешения, человек потихонечку как созревает, скажем так. То есть там начинается становление различных систем, начиная от опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы, заканчивая центральной нервной системой, пожалуй, самой влажной. Что касается уже российских ученых, Шумлянский Александр Михайлович, изучавший строение почек, доказал отсутствие мифических промежуточных пространств, наличие прямой связи между артериальными и венозными капиллярами. Вот уже здесь полностью заложен вернее, закончен спор о микроциркуляторном русле. Ничего фамилия Шумлянского вам не говорит? Капсула Шумлянского Боумана, совершенно верно, вот, вот она, здесь она. И Каспар Фридрих Вольф, несмотря на немецкие корни, член Российской Академии Наук. И он доказал как раз теорию эмбриогенеза, выдвинул и доказал, что во время эмбриогенеза органы возникают развиваются заново. Никакого коммункулиса, все, коммункулис кончился. Кстати, Фридрих Вольф тоже в честь него назван Вольфом Батилланом. Есть такой. Карл Максимович Бер. Вот продолжается история эмбриогенеза, и вот он как раз описывает эмбриональное развитие. Ну и Карл Максимович Берр работал в эстонском Тартовском университете, и тогда Эстония входила в состав Российской империи. То есть можно считать его российским ученым. Ну и уж коль мы начали разговор о российских корифеях, то давайте немножко становление анатомии в России и вообще медицины в России. С чем все начиналось? А началось все вот с этого знаменитого человека Петта Гранде, Петр Великий или Петр Первый. С него все началось. Дело в том, что до него, в принципе, медицинская школа в России не было вообще. Если это были деревни, то были, это были знахарства, были повитухи, которые занимались помощью беременным и, и родовспоможением. Ну, а богатые люди выписывали из Европы к царскому двору, там, к знатным боярским семьям лекарей из Европы. То есть подготовки кадров на местах в России и в него к сожалению. Ну, вот Петр Первый решил все это поменять. И с чего все началось? Петр Первый был достаточно любознательный человек, как говорится, на все руки о скуке, и корабли строил, и государством руководил, и добил но в том числе и увлекался анатомией, и, и медициной. И вот он закупил за огромные деньги так называемую кунсткамеру натуральных вещей. Были, кто был в Петербурге, может, посещал кунсткамеру, она приезжала и в Казань в посещенном виде. Вот это как раз вот часть коллекции. Что-то было утеряно, что-то сохранилось. Тем не менее, вот эта кунсткамера натуральных вещей куплен была за огромные деньги. За такие деньги можно было построить 80 пушечный фрегат. Чтобы вы понимали. Очень дорого. Заплатил огромные деньги. Так был влечен. А, и по его настоянию, по его распоряжению, в 706 году создана первая лекарская школа России, которой руководил Николай или Николас Бидловым. Вот он, приглашенный специалист. И Мидлоу написал книгу «Наставление для, изучения, для изучающих хирургию в анатомическом театре». Это, по сути дела, был первый учебник, изданный в России, написанный в России, пусть и даже иностранцам. И я точно не помню, то ли он был голландец, то ли был англичанин, но это не суть важно. Учебник был написан на немецком языке. То есть, понимаете, доступность образования, то есть, чтобы вы его прочитали, возможно, что будет освоить... Тот язык, на котором он написан, он не был, не был переведен на русский. То есть доступность я имею в виду доступность в то время медицинского образования была тем, кто имел возможность освоить язык. То есть те, кто был, у кого была возможность нанять себе репетитора, который научит носителя языка этому языку, чтобы нормально обучаться. Тем не при всех плюсах и минусах первый учебник здорово уже появился. А дальше? Пошло-поехало, как говорится. Вот Александр Петрович Протасов был первый русский академик анатомом. В времена действительно был основан академии. Помните, Ломоносов? Один из самых известных академиков. Ну вот, Протасов тоже. И вот Протасов был тем катализатором, который запустил в дальнейшем развитие медицины в России. И далее пошло... Появился первый атлас, Сидамус. Вот он. А, кстати, я этот атлас лично видел и держал в руках в музее, э, анатомическом музее Казанского государственного медицинского университета. Да, классные рисунки, конечно, не 1744 года уже перепечатанные, уже отпечатанные, не нарисованные, а, но великолепные рисунки. И он же создал русскую анатомическую номенклатуру. Впоследствии европейские и русские слились в одну, и получилось достаточно, кажется, удобоваримо. Вот сейчас ну, анатомика, так называемая анатомическая номенклатура, она единая для всей, со всего мира. Ты чего уснул-то? А не спи. Понятно? <святый>, я правду, я правду. <святый> Далее, поехали. Петр Алексеевич Загорский создал первый учебник на русском языке. Сокращенная анатомия или руководство к дознанию строения человеческого тела в пользу обучающейся врачебной науки. Смотрите, прошло не так много времени. Свернемся. вернемся. А, вот, 706 год и 798 год. Вот тогда был написан учебник. То есть, ну, практически прошло меньше века. И уже появляется первый учебник анатомии на русском языке. О а чем это говорит? На ну, во-первых, в том, что собрался достаточно большой пул врачей, который э, готов его воспринимать. Второе, что возникла острая потребность в квалифицированных медицинских кадрах, что подтолкнуло написать этот учебник. И это классно. То есть э, медицина стала более открытой для широких масс. Да, впоследствии потом туда э, учатся в медицине будут не только дворяне, но и разночинцы, все выходцы из народа. Но пока это все равно еще как говорится, очень дорогое удовольствие для обучения. Илья Владимирович Бульярский, академик. Он публиковал такие анатомо-хирургические таблицы. Посмотрите, самое интересное, что тут немножко сдвинулось. Но Буяльский в чем? В военной форме с эполетами. Это был военный доктор, военная медицинская академия. И э, этот, эти таблицы, там показаны не только... Норма. Но там показаны повреждения, которые были э, увидены в течение русско-турецких войн. Первый и второй русско-турецких войн. Ну и Николай Иванович Пирогов. Куда уж без него. Знаете, да, наверное, такой Пирогов? Это корифей рос российской и мировой медицины. А впервые... Кстати, он был военным хирургом, военно-полевым хирургом. И э, очень интересный факт его биографии. Сам Пирогов э, говорит, что его один раз отчислили из э, медицинского вуза. За что? За то, что он не сдал хирургию. Mm -hmm. Вот такой вот каламбур получился. Потом стал видающимся русским хирургом с мировым именем. Кстати, впервые применил... Наркоз во время боевых действий на поле боя. И, обратите внимание, тоже весь в орденах, в наградах. Принимал участие в многочисленных войнах того периода, в том числе русско-турецких. И выдвинул несколько как подходов, принципиально новых, пионерских, которые спасли жизнь большому количеству раненых военнослужащих того времени. Ну и БЕЦ. Владимир Александрович БЕЦ. Чем он интересен? А, здесь уже наука потихонечку набирает обороты. Посмотрите, от простого переходит к сложному, начинает изучать анатомию чего? Центральная нервная система, головной мозг. Есть так называемый пятый слой коры выше большого мозга, там располагаются гигантские пирамидные клетки бедца, через него как раз эти и названы Все потихонечку набирает обороты от простого к сложному. Ну и раз уж мы коснулись центральной нервной системы, куда же куда уж без Бехтерева. Да, Бехтерев и мозг – это практически синоним изучения головного мозга, связанных с Бехтеревом. Есть институт головного мозга, линии мозга имени Бехтерева как раз. И его вклад в анатомию, вклад в медицину связан с неврологической управлением. И он описал так называемые проводящие пути головного и спинного мозга. Есть такой Мощный фундаментальный труд. Как не бьются сейчас над секретами мозга, изученность мозга самая-самая-самая минимальная. К сожалению, до сих пор. Говорят, изучено не больше 5-10% головного мозга. В связи с этим есть некоторые сложности для лечения различных заболеваний центральной нервной системы. Начиная от травматических поражений и инсультов, заканчивая болезни Альцгеймера, например. Так. Федор Францевич Лесгофт. Есть у нас улица в Казани имени Лесгофта. Знаете, да, улица Лесгофта есть? Вот. Широко применял эксперимент. И основываясь на из, из, открытиях рентгена и кюри, использовал уже рентгеновские лучи. При том, самое забавное он использовал их не только для, э, скажем так, рентгеновских снимков частей тела, он еще использовал их для терапии. Кто, как раз, сейчас есть у нас такая направление, как лучевая терапия, слышали, наверное. Вот как раз одним из основоположников, ну или тем, кто пытался пионеров, скажем так, этого направления, был Петр Франц Лезарт. Вадим Петрович Воробьев. Чем интересен он? Во-первых, издал первый советский атлас. Уже все, закончилось. Царская Россия началась Советская Россия. И Воробьев Владимир Петрович сдал первый советский атлас в пяти томах. Атлас для чего нужен? Для того, чтобы проводить самостоятельное изучение дома. Да, можно посмотреть на демонстрационном материале на нативных препаратах, скажем так, а можно дальше дома уже закрепить свои знания или, наоборот, дома отработать, а там уже практически посмотреть. Но Воробьев еще интересен тем, что Разработал оригинальную методику бальзамирования сохранения тела. И по его методике было бальзамировано сохранено до сих пор тело Владимировича Ленина в на Красной площади. Слышали, наверное. Здесь потихонечку мы смещаемся дальше. И э, Рафаил Давидович Синельников. Э, вот если вы решите связать свою жизнь с медициной, и с лечебными специальностями, то, безусловно, вы будете счастливы, когда у вас на столе при подготовке к практическим занятиям и экзаменам по анатомии будут лежать пять томов атоса Синильникова. Он пережил бесчетное количество переизданий и признан одним из трех лучших анатомических атосов мира. Поверьте, их множество разных издавалось, потом входит в тройку лидеров. Ну и Игорь, кстати, Высенков. Вот он профессор Одесского университета. Написал руководство, большое количество, в том числе нормальную анатомию человека. Для того времени, когда вышел этот труд в 1932 году, году. он был, конечно, пионерский. Сейчас немножко устарел, этот учебник не используется. А от Васильевникова до сих пор актуально. Вот эти два... Корифеи медицины, вот Михаил Романович Сапин внизу, Михаил Григорьевич Привес сверху, э, являются с одной стороны корифеями, а с другой стороны конкурентами. Оба написали замечательные учебники. Кому-то нравится учебник Привеса, кому-то нравится учебник Сапина. Но тем не менее, э, и тот, и другой учебник сейчас немножко переизданный, но... Э, есть приверженность того и другого. Мне, честно говоря, откровенно больше нравится учебник Сапина. Но есть те, кто считает, что привез намного лучше. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет, но тем не менее. И тот, и другой создали замечательные учебники. Кстати, учебник Сапина и учебник привез его привезен привез, еще на английский язык. И используется во множественных странах, в многих странах постсоветского пространства. прям на Кубе, я знаю точно. Но если говорить об истории Казанской анатомической школы, то, знаете, да, у нас классный университет. У нас более чем 200-летняя история. И медицинский факультет появился одним из самых первых. И, безусловно, все, что, все те наработки, которые есть у нас в Институте фундаментальной медицины и биологии, все те наработки, которые есть в Казанском государственном медицинском университете, который потом отдельно отделился от Большого университета Казанского государственного университета, и стал отдельным учебным заведением. Это все лежит на основе тех знаний, тех преподавателей, которые работали здесь, в стенах Казанского государственного университета, сейчас Казанского федерального университета. Смотрите на это здание. Видели? Это что такое? Это анатомический театр. Памятник архитектуры. Их было построено всего два. Второй – построен за рубежом в германии до наших дней не дошел сгорел и тут же живет и здравствует да действительно здание классное здание красивое Посмотрите наверху э, маленькие квадро э, вытянутые прямоугольные окна видите а раньше в каждом из них был витраж муранского стекла но в 91 году 1091 году был пожар и рабочие не успели поставить только один витраж. Остальные все были разбиты пожарными при тушении пожара, чтобы сохранить здание. Вот он прямо по центру стоит. Вот там, где морс голодит между двумя колоннами, единственный остался витраж. Он называется орфей, играющий на арфе для дельфина». Если вы будете... Сейчас туда пройти невозможно, потому что часть здания признана аварийным в связи с этим же пожаром. Ну и можно посмотреть только снаружи. Если будет кому интересно, сегодня можете прямо потом сходить университетский долг разглянуть прекрасно видно снаружи почему называется анатомический театр действительно вот эта старая фотография анатомического театра сейчас там все выглядит намного по-другому не то что несколько иначе но из всего того великолепия которое было вот здесь сохранился только вот это посередине а, древний дубовый стол на котором и проводились анатомические экзерсизы анатомические изучения Обостроен был у в виде театра, то есть каскадами располагались места для зрителей, места для студентов, и профессор, или преподаватель, проводил с ними практические занятия по анатомии. Ну вот опять же, Петр Францович Лесгорд работал на кафедре анатомии в университете с 1668 года. Про него мы говорили... Давайте пойдем дальше, обзорно. Владимир Николаевич Танков, тоже известный анатом, в, середе, в, в начале 20 века возглавил кафедру, но относительно недолго, но внес, вот с 1905 по 1915 год, то есть 10 лет, внес огромный вклад в развитие анатомической науки и Казанской анатомической медицинской школы. Далее, посмотрите, вот с 15 -го года по 24 год, 9 лет, можно сказать, без власти. Нет, не без власти, там были исполняющие обязанности, потом началась революция, потом началась гражданская война, заведующие сменяли один другого. Но из 24-го по 43-й год заведовал кафедр Николай Васильевич. Василий Николаевич Терновский, посмотрите, практически 20 лет, 19 лет. Далее. Валерий Николаевич Мурат, с 1944 по 1960 год, заведовал кафедрой анатомии. Каждый из них взрастил целую плеяду талантливых врачей. И не только анатомов, а врачей, которые занимались и хирургией, и топографией, топографической анатомией. Ну и просто каждый из них выучил... Огромное количество студентов через их руки прошли, которые впоследствии внесли огромный вклад в становление не только Казанской медицинской школы, но и Российской медицинской школы. Не секрет, что Николай Васильевич Вишневский. Знаете такого? Улица Вишневского. Знаменитый хирург. Клиника Вишневского есть в урологическом университете. Отличный хирург, известный очень. Целую... Их там несколько... Дина... Династия, несколько поколений. Плюс огромные школы у его учеников достаточно большое количество. Он долгое время, во-первых, учился здесь, он долгое время здесь и работал. А, в... а во время гражд... Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и дальше, когда уже продолжался война с Японией, он возглавлял, сколько я понимаю, главное управление медицинской службы, главным хирургом Красной армии. Александр Григорьевич Коротков с 1963 по 1985 год возглавлял кафедру. Есть такой аппарат Короткова для измерения давления. Кстати, был изобретен именно им и пользуется до сих пор им в экспериментах для измерения артериального давления и в России, и за рубежом, с различными модификациями. Но, тем не менее, перевести принадлежит именно ему. Ребят, на этом у меня все. Я постарался говорит, относительно в короткие сроки вам рассказать основные моменты развития. Я понимаю, что нельзя объять необъятное, можно было бы 3-4 часа разговаривать, и и несколько дней возвращаться к этому вопросу, более подробно на каждом останавливаться. А может быть, о ком-то я не сказал, не может быть, а точно не сказал. Это не значит, что те, о ком я упомянул, они более значимы для медицинской науки, те, о ком я, тех, кого я упустил, менее значимы. Что, ну, у нас определенные временные рамки. А, теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас возникли. Есть вопросы? Задавайте, не сняйтесь. Спасибо вам за внимание. Еще раз поздравляю вас с праздником Днем науки. Надеюсь, вы не, не заскучали, несмотря на такой полумрак, не, не заснули. Всего вам доброго, хорошего вам дня. Надеюсь, вам будет... И в дальнейших на следующих активностях также интересно как здесь. Всего доброго до свидания.